Здравия, всем здравыми, на пороге здравости, добра, света, справедливости, всем нашим сородичам, сородичкам. Можно активной группе соратников и соратниц, всем светлым, светлячкам, тепла, благости, веселья, радости. Всем-всем Круголетие, полетие, все летием. Вот, сегодня у нас 27-е И решила вот посмотреть, ну, помните, вот это наш заход, ваш заход сюда. Как вы заходили в рядом дом с нашим, когда костры жили. Вот. Глянуть сюда на грибочки. Нашла здесь грибочки. Вот сейчас засниму. Синеножка растет. Вот одна. Вот вторая. Вон маленький выглядывает. тоже. И вот еще один. Вот. Четыре штучки нашла. Потом пойду еще смотреть. Так, лянула уже, не видно. Мне там знакомая позвонила, колхозница моя. Говорит, баночки нужно, грибов много. Но у нас и мы нигде не ходим, потому что как Абрам выйду, может быть, кто-то что-то потерял пораньше, найду, пришел. Ага, вот еще один. Ну шо, нашел что, нашел что-нибудь? Да них тут то раньше встал. Так и мы. Если идти, то надо идти конкретно. Ну, люди на машинах ездят. Мы... Так, а это у нас вот такой какой-то грибок. Ну, не знаю, то ли рядовка, то ли просто пусть растет. Сейчас еще. Вот так, еще один нашла. Хорошо, сейчас еще посмотрю внимательно. У нас вчера <свеч> целый день шел дождь. Даже ночью начался. И вот это... Ну, так, перестанет это самое на немножко, и все. И идет, и идет. И такой хороший еще, как типа ливень, то это... Ну, вот так вот поливает. Что, летом не поливал а сейчас надо выливать. Как же, шплан. Надо делать. Вот такие пироги. Все. Потом еще там на этом в Олега с Яном на участке посмотрю. Там на огороде посмотрю. Еще засниму. Всё. Вот дуб молодой в теплице. Вот теплица тут эта. И дуб молодой. Ну, я на него так... Не ходила, не смотрела, я сегодня ну, пойду, гляну. Ну, нашла там вот наш поддубнички, наверное, да? Вот такие. Нашла там. Вон там. Вон там. И понаходила. Поддубнички. А тут другие я там снимала. Вот так вот. Вот молодой, молодой дубочек. Тоже под ним. А он айва там растет сейчас созревает попробуем ее потом покушаем вот он дубочек какой уже вырос большой он там цветочки я заснимал я и не по это не посмотрела а вот айва он, видите, прям на дереве начинает пропадать. Ну, вот. Видите, что? Климат у нас, конечно. Вот-вот-вот. Есть айва, А вот упала. Гляньте, какая громаднейшая. И упала. Тяжело видно было. Ей висеть. Она упала. Ага. Так, все хорошо. Сейчас мы ее поднимем, посмотрю, может быть еще где. Вот, ну тоже видите, тоже пропадает. Ну что, климат у нас такой. Сейчас, да, будет оздоравливаться все, а это все будет пропадать. Вот цветочки, так не идти больше. Нет, нигде не валяются вот цветочки. Видите, сентябренок, как я их называю. Сентябренок. А вот какая красота, видите, розы еще цветут. Да. Ну, солнышко у нас уже нету долго. Долго-долго. Так выгонит нас секундочку и спрячется. Вот тут розочек много-много вон там тоже, гляньте, цветет розы-розы вон шипонтик так вот, гляньте, какой грибочек под елочкой ага, сейчас мы его срежем ой, есть грибочки ага я сюда не ходила, не смотрела. Вот, гляньте, какие грибочки. Сейчас мы их вон. Так, сейчас мы их посрезаем. Пока-пока. У нас береза. У наших растет. У Олега с яном. Березочка. Ну а вот тут я смотрю грибочки тоже. Вот тут один такой вот а это вот уже наверное и по пропадали видите много я не обращала внимания если вот видите не ходила ни под елку ни под березку а тут вот видите были грибочки наверное что это вот такой грибочек Так, плохо его видно тут же положу так вот вот такие грибочки, сейчас под сосной посмотрю а вот под сосной какой-то грибочек тоже видите Был один какой-то не знаю ну уже пропал а вот на березке уже начинает расти. Это что, наверное, грибчага или как он там называется? На березе. Вот он растет. Вот еще под елочкой нашла. Сейчас пройдусь еще. Так, вот какие. А вот, лентик какой гриб. Большой, ну уже он, наверное, а в общем, может быть и хороший. Попробуем. Так. Так, так, так. И вот еще. Вот какой. Так. Вот какой грибочек. Так, сейчас мы его срежем и посмотрим. Вот он какой ляньтик какой красивый. Так. А это ляньте какой большой. Ага. Ну, конечно, Люба прогавила. Прогабила, прогавила. Даже не думала, что здесь будут грибочки. Не заходила в эту часть. Территории Пробегусь впереди Все, ладно Для заснятия Вот такие грибочки